Еще раз вас спрашиваю. Вы на часы смотрели? Я смотрела на часы, смотрела на обстоятельства и более... Ей пьяная, что помогала. ли? Я помогу... Нет, я помогаю Зерушкам. Половина пятого. Вас как зовут? Половина пятого ночи. Меня зовут Евгения. У меня беда. Очень большая беда. Я не скорая помощь. Я знаю, что вы не скорая угу. помощь. Ты мне скажи другое. Как Не ты, а вы. Так, вы. Со мной на вы разговаривает. Инга, хорошо. На вы буду. Не хорошо, а так и вот. положено. Дальше. Вот. Ты мне скажи, как мне это Со мной на вы разговаривает. Инга, вы. Скажи мне, как мне это Скажите, пожалуйста. Скажите, пожалуйста, угу. как мне это обойти. Чего обойти в пять утра? Я всю свою жизнь спасаю дружку, тру-ты-ты, у меня дочка, я мама-одиночка. Ну, мама-одиночка а очень сказала, много. Я сказала, что я мама-одиночка, у которой онкология, и помочь мне некому и спасти мне некому. Понимаете? Половина пятого. Я обходила 20, 20 лет, я уходила грибами, травами. Вам чего надо? Совет нужен. Совет о чем? По поводу чего? Человеческий совет нужен. Ну, человеческий совет. По поводу чего надо этот совет человеческий? Я понимаю, что мне не очень долго осталось. Я понимаю, ну как бы мне нужен человеческий совет. Не нужно давить на мою потянуть, жалость. Чтобы... Да Не буду я на твою жалость давить. Даже... Не я ты, то, а вы. Пожалуйста, а. Инга, хорошо, вы, не буду давить mm. ни на чужого, ни на что. Мне нужна помощь. Пить надо меньше, бросить надо пить. Я тебе по-другому скажу. Я сама немножко по своим бабушкам, бабушку обладаю, да? Очень рада. Обладай дальше. Что от меня надо. Обладаешь, помоги себе. Бабушка, моя, позвони. Вот во сне, понимаешь, вот во сне моя бабушка приходит, позвони ей. Угу. А бабушка твоя не сказала, полпятого не звони никому? Во сне не говорила она случайно? Бабушка твоя сказала, что ты меня очень будешь много ругать. Прежде чем со мной, ты платишь за работу. Ты знаешь таких, как ты, невоспитанных, как много? Знаю. Угу. Не умных, не, по-другому скажу, не образованных. Да-да, колхозниц. Дальше что? Но мне нужна твоя помощь. Моя помощь ни в не Мою помощь получает тот человек, который уважает меня. В данный момент в пьяном угаре звонить я тебя в пять утра. Это не уважение. В 5 утра в пьяном угаре. Ты, <связать> ты, ты, ты. Ты уверена, что я в пьяном угаре? Не ты, а вы. Я сказала тебе, ты глухая. У тебя со слухом проблемы? Хорошо, вы э, ты уверена, что я в пьяном угаре? Очень даже уверена. На все сто процентов. Ты очень сильно ошибаешься. Не ты, а вы. Я вам настаиваю, что плату очень сильно, а ты с надо тебе? У меня тебе? полная спина. Вот. И, как бы, мне реально нужна помощь. И, Кому я, реально я, нужна и, помощь, сидят болевать, и думают, как правильно обращаться. Ты понимаешь, когда спина сломана, как боль такая, что можно на стенку полезть. Там... Туда, Поглезь не туда, не на стенки. Это твоя жизнь. Вот, вот, да, по бежать, Беги а? по потолку. Ты не думаешь, из-за чего у тебя такие проблемы? Пожалуйста, товарищи. Вот такие звонки посреди ночи. Нормально вам? Как вам? Пьяному Гарри. Потом говорят, что я грубая. А какой надо быть? Вот с этим, с этим народом, вот с этим, с этой стороной жизни. Сейчас опять позвонит, я уверена. Очень сомневаюсь, что не позвонит еще раз. Больше чем уверена. Не знаю, будет ли желание записывать дальше. Работайте с моё, вот с этими людьми. Сегодня мне пишут. Звонок, я не знаю, уже, наверное, 40 раз. Сейчас прочитаю, откуда. По-моему, из Испании. Я... А, мне нужна помощь Инги. Напишите на такую-то почту. Я пишу только смс и на WhatsApp. Не звонить. Ну, тогда хотя бы скайп. И как вы думаете с этими людьми разговаривать. У меня свои условия. Я решаю, как я буду принимать. Посреди ночи вот, вот это вот наглое, нахальное, колхозное вот это вот поведение. Нормально? Понравилось? А знаете, куда она пойдет? Прямиком в дерьмогруппу говорить о том, какая я плохая. Я уверена. Поэтому Люди, которые такое говорят, как правило, они сами не невоспитанные и абсолютно недостойны никакой помощи. Не только моей помощи недостойны, вообще недостойны помощи по жизни. Потому что вот это хамоватое быдло, которое считает, что все обязаны и должны. Пол пятого. Мне нужна помощь. Срочно. Двенадцать ночи, час ночи. Получили ответ, побежали туда. Она такая, она секая. Любой человек, который реально ко мне обращался, сам лично, и когда в жизни обо мне плохое не скажет. А вот эти товарищи, вот вся грязь от этих людей, от подобных людей. Просто я хочу вам показать, кто там сидит, вот наподобие. Женщина, которая из Украины мне звонила 500 раз. В конце концов, я вышла из себя просто... Написала, и говорю, если я не беру телефон, значит, я занята, наверное. Помогите, на, на сыне приворот, он все деньги отдает жене. Замечательно. Приворот на нем. На нем не приворот, он просто нормальный мужик, который зарабатывает для своей семьи. Помогите придать, помогите разрушить жизнь сына, очень надо. Я сказала, идите, чтобы я вас больше не слышала. Через некоторое время мне показывают, там, женщины яростно пишут, какая-то женщина прям проклинает, что вы вот такая секая. и вот с людьми так обращаетесь, и вы вообще не человек. Я говорю, и интересно, и как, и кто она? Вот мне скинули, вроде похожее что-то, вот лицо. Беру, набираю в WhatsApp, это, это имя выходит. Пожалуйста. Опять звонок. Ради вас возьму телефон. Алло. Да, я слушаю. Инга, привет, еще раз. У меня просто развернулся телефон. О, не Алло, может быть. Это. А ну, я да, думала, давай. у тебя культура проснулась. Оказывается, Нет, это телефон. На самом деле немножко позже. Я это по-другому объясню. Америке... Я еще раз говорю тебе и объясняю. Со мной на «вы» хорошо, Инга. Угу. Если вы меня услышите, то так у меня тебя, очень давай. большая проблемная жизнь, да? В чем она состоит? Сегодня делаю исключение. Состоит э, в том, что когда у меня появляется в доме проблема, либо у меня стул по проходит, либо у меня лампочка взрываются, либо у меня микроволновка сырается. Да, это, это вообще -то трагедия, важно. точно. Это страшное дело. Лампочки – это вообще катастрофа. Понимаю. Нет, называется энергетика. Я знаю, что а проводку такое, не, не пробовали понимаю, чинить? Почему? Проводку. проводку у, меня, э, у меня проводка полностью замененная. Я рада за тебя. Что надо? Помочь надо. В чем? Лампочки купить? Нет, лампочки я сама куплю. Господи, Инга, прости, пожалуйста, на вы. Угу. Вот. Мне нужна помощь. Немножко в другой вещи. Мне нужно поставить защиту на дом. Ты же только что онкологией страдала. Все уже прошло? Я до сих пор и страдаю. Mm. И я не отказываюсь от нее. Так уже на она дом у надо. Угу. У меня дочка есть, я ее родила вот буквально полтора года назад. Дальше что? Я хочу, чтобы она жила. А при чем здесь дом и защита на дом? А потому что мой дом ага. делает очень плохие вещи. Плохие вещи в доме? Тебе нужно рассказать более подробно? Не тебе, а мне, вам. Хорошо, вам. Мне нужно рассказать более подробно вам. Ну, раз позвонила полпятого, попробуй, расскажи. Первый ребенок умер от того, что его утопили. Второй ребенок умер от, утопил? от того, что его не родила. Муж, родной муж. Что значит утопили? А ты где была? А я не могла, просто так сложилось, что я когда постучала в сану, ребенка угу. уже не было. понимаешь? Ничего не поняла. Он пошел Гостей топить твоего ребенка, моего... а ты где была? Я пошла гасить пеленки. И он пошел просто утопил ее. Ну? Инга, скажи, пожалуйста, не скажи, а скажите, хочешь? пожалуйста. Скажите, пожалуйста, ты хочешь добить моего Ну, душу? утопил он, что? Сидит в тюрьме? Нет, он сейчас живых вообще больше нет. А что случилось? Он повесился потом? Нет, я попросила ему воздействие за то, что он сделал, и его не стало. И всего лишь? Утопил и пошел себе? Да, он прожил после этого 4 года, а потом я просила, что. А ты с ним жила после ту, этого? Что... Да? Нет. Нет. Он живой, здоровый? Нет, его. Нет, его забрали в психиатрическую клинику, а я когда немножко в себя выросла, попросила, чтобы его волтали за все его дела. Угу. Вот, после этого как бы этого человека совсем не стало. Ну-ну. Дальше что? А дальше вот я тебе в другому скажу. Меня я сказала не тебя, я, я не разрешала. Я с тобой на брудершафт не пила. Ты не моя подружка. Я понимаю тебя. Плохо я понимаешь. Тебя сказала, Еще раз тебя, тебя, слово, услышу, выключаю телефон. Я услышала. Вот, а у меня дочка растет сейчас, да? Очень хорошо, дальше что? Вот. Я очень долго боялась решить родить эту девочку. Послушай, не нужно мне свою жизнь рассказывать, начиная с роддома. Зачем ты мне позвонила ну, ну, половину делала. пятого? В данный момент у меня начинается просто ериск, У меня лампочка включена. Я тебе еще раз говорю, если ты начнешь вода, меньше пить, у тебя меньше будет всяких лампочек и вода, и все прочее. Поменьше надо пить. Да с чего ты взяла, что я взяла? Со я всего Потому вот. что это пьяный бред, который я слышу. Знаешь, я пью антидепрессанты, да, но я не выпиваю. Мне нельзя все антидепрессанты вообще убивать. Бедная твоя дочь. Вот. И у меня то, на самом деле, происходит не то, что, а мне экстра-пординорные Ты ординар, не вообще знаешь, вещи. кому ты звонишь? Знаю. Плохо Знаешь? Ты в курсе вообще к таким людям, как я, как обращаются? Каким образом? Ты знаешь, то, что ты взяла вы? Трубку, братья Господи, вы взяли трубку. Это для меня большая честь. А для что... меня не честь, что мне в полпятого звонят в пьяном угаре несут бредятину. Это не пьяный угар, я не пьяна. Нормальный человек полпятого никому не позвонит. Возможно, но возможно человек, доведена до отчаяния. Чем на... доведена ты до отчаяния? Тем, что у тебя лампочки перегорают? Нет, я доведена до отчаяния другими ситуациями. Я не знаю, как это зато выбраться. Какими ситуациями? Падает. Я два часа уже спрашиваю. Ты еще ни одну ситуацию страшную не сказал, кроме того, что у тебя лампочки перегорают. Больше лампочки ничего перегорают? трагичного Нет. я не услышала. Господи, двери клинет, окна заклинет. Мы просто начинаем сгореть вещи в доме. Все, хватит нести бредятину. Бредятину? Это не бредятину, это правда. Девушка, тебе нужно идти. Если а от... я... вот мне не только соседа я... еще не хватало Ты... посреди ночи. Ты, наверное, еще и соседей зовешь посреди ночи. Бедные твои соседи, я им не я завидую. Больше, да, я и кошек, и собак. Очень хорошо, но это я тебе не дает права вести тоже. себя я... таким образом. Я понимаю тебя. И у меня дома живет у как бы 10 моих кошек, 12, которых крупные от угу. Бедные кошки. У меня живет 4 моих собаки и пятую, которая тоже Так, давай так. Больше мне... Мне помощь нужна, понимаешь? Больше мне в половину пятого не звонить, эту бредятину не, не нести. А не... Позвони мне, пожалуйста, когда, мне... когда тебе удобно будет. А Но кто ты такая, хреновый, чтобы я тебе звонила? Кто ты такая, чтобы я тебе звонила? Ты кто? Бабушка Агафья, Правночка. <laughs> Какой Агафье? Ж... Угу. Который? Бабушка Агафья? У вас у всех бабушки, я так смотрю. Агафьи, нет, у бабушка, которая... Нет, Нет. Нет, угу. у меня не матрион, нет ничего, ничего... Угу. <связычные> У меня есть бабушка, которая была по, э, как она называлась, на ЛТТТТ. У меня это не переход, ничего. Началось. Господи, блин. Нет, правда, правда. Я не вру, ничего. Была и... очень хорошо, я рад за, -за, -за нее. А ты-то тут при У меня была бабушка, и свои угу. 15 я папе задала вопрос. Я говорю, папа? почему я знаю травку, знаю, от чего она, да? Ну, а раз понимаю, ты такая умная, ты все знаешь. Почему ты ни хера не добилась жизни? Сегодня мне звонишь посреди ночи, чтобы я тебя спасла. Ты же внучка бабушки Агафи, Ты же все знаешь с детства, с рождения. Че я надо? Я знаю, как помочь себе. Не знаю, как помочь себе. Началась херня. Послушай, все, кто никто, и звать никак, и в жизни ничего не добились, все с гордостью говорят о том, что у них бабушки, они всем помогают, и они все могут. Говорю с тобой очень мягко, просто, так. Профилактических целей. Что мои все могут, но мне вас не приснилось, что мне нужно то свалить. Да. Жаль, что твоя бабушка Агафья тебя розгами не воспитала мне, в свое время. И мне, мне пришнуло, что очень долго будешь меня ругать. Я не ругаюсь. Я, Я просто хочу не, тебя привести говорю, в чувство. Мне Ты взрослая прихнило, женщина. Ты Потому знаешь, любому человеку позвони посреди, посреди ночи, любому человеку позвони, и не нужно быть супер Нострадамусом, чтобы догадаться, что очень долго будут ругать. Нет, нет, нет, мне, я тебе клянусь, я говорю, не приснилось, что очень долго. Ты меня Если ты ругать. себя не перевоспитаешь, в твоей жизни ничего не изменится, и никто тебе не поможет. Ты слишком высокого о себе это мнения. Я себе неправда. Я какашки убираю. Господи, Господи, прости меня, да? За животными, за которыми, которыми, которые нахрен людям не нужны. Заканчиваем этот разговор. Я их кормлю, я их люблю. Это твой выбор. И Тебя никто так, не заставит. Чужие люди никто не заставит. Вот и все тогда. Не нужно это приписывать как геройство. Мне этого никто не достал. Мне просто, я сейчас у меня бабушка, бабушки верят в свои прадабушки. Она мне приснилась, и надо что звонить. Больше никогда никому не смей звонить посреди ночи и рассказывать свою жизнь. У каждого человека своя трагедия. Я сегодня добрая. Могла бы тебя послать. Мой совет а... тебе. Больше такого не делай. Иди отоспись и больше мне вообще не звони, и ночью не беспокой, да вообще желательно меня не беспокоить. Помоги моим животным, чтобы они влезли дом. Теперь уже животным надо помогать? Только что тебе надо было и дому помогать. И теперь животным. Дома я помогу сама, я в воду пойду, только я и сделаю это. Замечательно, Помоги ты все можешь самому. сделать. Их 26 Иди штук. Помоги животным, они ни в чем не виноваты. Ну вот помогай, видишь, разговариваю полчаса. Помоги моим животное, чтобы они обрели труп. Больше мне не звонить, внучка бабушки Агафи. Поняла? Сама не позвонишь. чуть позже. я знаю. Пошла отсюда, туда, откуда ты пришла. Займись перевоспитанием. Тебе еще и ребенка дали. Страшно, конечно, за этого ребенка. Все, бывай. Включаю к чертовой матери и заношу в черный список. Это я так хотела вам показать. Теперь увидели? Кто потом на меня обижается и идет, пишет обо мне гадости. Вот подобное существо. Полюбуйтесь. Внучка бабушки агафи. Все может, все умеет. Да, мерзко, конечно. Ну да ладно. Всем удачи, друзья мои. Пойду немного отдохну. Я очень устала. Только вывела собак на улицу. Вот они теперь спят. Обратно. Я пойду, наверное, отдохну. Хотела еще кое-что снять, но нет желания. Ужасно устала. Всем доброе утро, наверное. Который сейчас у нас? Угу. Половина пятого. Ну, уже не половина, уже без пятнадцати. Да. Всего хорошего. Поставлю ненадолго. Эту бредятину потом удалю за ненадобностью. Полюбуйтесь. Вот. Обижающиеся на меня товарищи. Всем удачи.